день интернет-пользователей друзья и гости моего канала с вами заново я серый кролик ну вот как вы все знаете что я всех своих кроликов держу на улице то есть в деревянных клетках В связи с чем у меня каждый год одна и та же проблема кролики то есть отряд подобных, уничтожает с каждым с каждым днем все больше и больше моих клеточек в связи с этим клетки приходят в негодность. Как вы увидите, ушастые начинает бегать. То есть за сегодняшнюю ночь 4 убежала. Где-то во дворе будем шасловить. Но оказывается, что от этой проблемы можно отойти. Во-первых, всю деревянную поверхность обшить металлом. Ну, это не мой способ. Мы легких путей не ищем. Буквально пару дней назад мне подписчик один посоветовал такой способ. Добавить в рацион кроликов соль соль или лизунец стал вопрос конечно же позатом году даже в том году я всех своих ушастых кормил летом трава сено зерносмесь но сначала в этого года даже уже в том году я своих ушастых кормлю вот таким комикормом он белорусского производства Аршанский. здесь как вы можете видеть соль в наличии имеется ладно пускай когда я зерном кормил тогда мне соли в рационе не было но ну, сейчас же вроде бы соль есть может она и есть как со слов подписчика но в мизерных количествах в связи с этим нехватка микроэлементов ну и кролики грызут все что им <coughs> под зуб попадет как я вышел из этого положения сейчас покажем взял я вот такую соль она каменная крупная самое интересное что вот живем мы в белоруссии а соль то украина Братьям-украинцам салют также я сделал вот такие вот приспособления из бутылки они не глубокие, пока емочки самой но она литровая полтора литровая и все это прибил ну сантиметров 30-35 от земли даже ну 20-25 ну смотря от каких кроликов в каких клетках они сидят все это засыпем сейчас мы солью ну и будем смотреть то есть контролировать будут у нас они грызть клетки точнее продолжать грызть клетки или же они все же нападут на эту соль при этом во всех кормушках у меня в настоящее время лежит комбикорм в котором и написан в рационе имеющий соль ну вот мы рассыпали соль в таких вот баночках получилось кормушечка рядом там комбикорм, а здесь вот уже будет соль не знаю как они сейчас будут есть посмотрим минут вас пройдет будут они хватать и не будут главное чтобы они не грызли клетки а соль грызли вот уже прошло 20 минут. Сказать, что на соль кролики прыгают, я бы не сказал бы. Ну, висит эта баночка. Кто-то попробовал, кто-то не попробовал. Ну, не знаем. Самое главное, что прошло определенное время. Я позалатываю в клетках эти отверстия, дыры, которые они уже нагрызли. Ну, а потом будем смотреть, будут ли продолжать или не будут. Можете посмотреть окно в Европу, там они уже прорубили. Так, отошли, дайте мне показать людям. О, посмотрите, окно в Европу, все. Вот по какой причине я повесил соль в своих там домиков в клетках для того чтобы они вот такие окна мне больше не делали сейчас будем менять этой доски это же конечно подольше чем эту соль просто насыпать соль насыпал 20 минут мне нарезал банки насыпал и все и забыл а вот сейчас доску поменять это уже будет на дольше ну смотрю какой-то один глупый щетки подошел что-то тут нюхает видите вот они так по одному по второму подходят что-то там берут не знаю но в комбикорме соль присутствует ну, по крайней мере в составе написано что соль имеется ну, сказать, что прыгают так уже интенсивно там, я бы не сказал бы. Ну, пробовать, пробовать. Ну, смотрите, как он вырос. Там мало что сетка есть, так он через сетку просовывает голову, и здесь полностью вот уничтожил. Сейчас посмотрим, как я приделал ему банку. Вот такая баночка. Она от поверхности, так, сантиметров 15-20. Чтобы туда не писал, не какал ну я еще раз повторяю за один час или один день я эффекта не скажу но предположу что все-таки эффект будет потому что нехватка микроэлементов они же все равно будут что-то искать чтобы обеспечить организм поэтому будут грызть да может они будут все равно грызть но в меньших количествах это однозначно а соль купить она слава богу недорогая вот как вы можете наблюдать здесь кабикорм, там соль а здесь вот мальчик который не хочет ничего есть Надеюсь, друзья, вы мысль мою уловили, что чтобы кролики меньше грызли деревянные клетки, есть способ обшить все это металлом или сделать металлические клетки. А второй способ э -э снабжать всех кроликов микро-макроэлементами, чтобы они, <свы> как это говорят, были не голодные. Ну, один из способов это в каждую клетку положить соль. Ну, или как я сделал, прибил на каждую клеточку на стенку. Всем огромное спасибо за просмотр данного ролика. Комментируйте, советуйте, пишите. Многим я знаю, что это будет полезно, потому что большинство кролиководов, к сожалению, или к нашей радости, кроликов держат в деревянных клетках. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал. Оставляйте свои комментарии. Продолжение обязательно следует. Всем пока. Ждем подписку.